Запасы тяжелых углеводородов составляют значительную долю общих мировых запасов черного золота. Это объясняет повышенный интерес нефтяной промышленности к нетрадиционным и трудно извлекаемым углеводородам, особенно к тяжелым нефтям. Основным ограничением при их извлечении является высокая вязкость из-за огромного количества смол и асфальтенов в составе тяжелой сырой нефти. Тем не менее, существует огромное количество исследований, направленных на развитие добычи тяжелой нефти. Один из перспективных методов добычи высоковязких нефтей является метод внутрипластового горения. Этот метод является менее вредным для экологии и позволяет частично улучшить качество нефти уже в условиях пласта. За этими словами скрывается новая парадигма в добыче нефти, которая является потенциально революционной. Именно этот принцип взят за основу для начала работы с действительно мощным оборудованием, входящим в арсенал казанских ученых. О планах собрать свою, да еще и не похожую ни на чью больше трубу горения, ученые академической стратегической единицы «Эко-нефть» говорили еще осенью 2016 года. В 2020 году данная установка была не только полностью готова, также ученые провели необходимые эксперименты и начали полноценную работу с трубой горения. Без капли сомнения можно утверждать, что сегодня в руках ученых КФУ находится по-настоящему грандиозное научное оборудование, которое в разы расширяет возможности по исследованию новых методов добычи нефти и увеличения нефтеотдачи. Труба горения Made in КФУ состоит из двух модулей – большой и малый труб, так, например, малая была разработана вручную ученой группой САЕ «Эко-нефть» в целях наблюдения за фронтом горения и визуализирования всех стадий процесса. Не менее важно и то, что благодаря малогабаритной трубе ученым предоставляется возможность без особых ресурсозатрат оценить влияние катализаторов на процессы внутрипластового горения, а студентам ваучи увидеть процессы, проходящие глубоко в недрах Земли. Эта установка позволяет э, при составлении проектов э, нефтяными компаниями в экстренном порядке э, определить качество нефти, как она будет себя вести в условиях внутрипластового горения и влияние на эф, и этот нефть различных катализаторов. Еще одна отличительная особенность установки в том, что в нее можно загружать довольно крупные образцы и уже в ходе эксперимента анализировать выделяемые под воздействием пара или внутрипластового горения продукты. Это дает возможность регулировать параметры проходящего процесса именно в том направлении, которое наиболее интересно исследователям, а не вслепую, как это происходит на старых трубах горения. Эта же труба позволяет визуализировать э, сам... Э, визуализирует процесс горения, то есть мы можем наблюдать за стадиями, можно наблюдать за определенными моментами в процессе. Это также очень полезно в плане фундаментальных исследований именно процесса горения нефти в породе, в пористой среде. То есть здесь как раз проводятся не только коммерческие проекты для нефтяных компаний, мы также проводим фундаментальные исследования. Пройденные без единой заминки эксперименты с малой трубой дали начало работоспособности всей установки в целом. К сегодняшнему дню ученые САЭКО нефть уже провели необходимые эксперименты, как говорится, от и до, в ходе которых были получены все данные по распределению температуры и продуктов, а также проведенные все необходимые параметры. Эксперименты показали, что вся система предельно налажена и работает как часы. Разрабатываем в настоящее время стратегии развития нефтяного комплекса, предусматривает отказ от сжигания попутного нефтяного газа а, на факельных установках и его рациональное использование, в том числе а, для увеличения нефтеотдачи пластов. Следует отметить, а, что растворение в нефти попутного газа изменяет ее физико-химические свойства. В условиях многоконтактного процесса смешения изменяется вязкость, плотность, а также многокомпонентный состав фаз. Два года назад на базе Казанского федерального университета при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации введена в эксплуатацию уникальная установка для физико-химического моделирования процесса парагравитационного дренажа и внутрипластового горения Основной акцент при проектировании установки был сделан на отечественные компании производителей КПА, контроллеров, программ, визуализации и технологического оборудования на сегодняшний день у нашей научной группы имеется успешный опыт реализации крупных проектов по тестированию и подбору оптимальных методов увеличения нефтеотдачи. Основным драйвером при создании новых установок является смена стереотипов по использованию готовых зарубежных технологий и развитию современных отечественных технологий по схеме «Задача проектирования реализации результатов». Это позволит привить интерес будущих специалистов к науке, выработать подход решения задач в условиях динамично развивающихся технологий в области нефтедобычи трудноизвлекаемых углеводородов. В России существуют две установки такие. Одна у нас, вторая в Сколтехе. Но преимущество нашей установки это в том, что мы можем достичь на реальном керне, выбуренном из породы, 350 градусов, что не, может, не могут другие установки себе позволить. Не менее важно и то, что развитие новых компетенций сотрудников САЕК «Нефть», освоение технологий, разработка исследовательского комплекса, собственное ноу-хау и решение нестандартных задач по текущим проблемам нефтяных компаний позволят в долгосрочной перспективе КФУ оставаться лидером. Уникальный не только в России, но и в мире центр моделирования ТРИС позволяет тестировать новейшие технологии для месторождения нефти и газа. Исходя из этого, понимание, что эпоха, когда нефть вытесняли из пласта под напор воды, до сих пор наиболее распространенная технология в России и в многих других нефтедобывающих странах уходит в прошлое.